Пожилой преподаватель женился на молодой студентке. Первая брачная ночь. Он у нее спрашивает, «Леночка, а тебе мама что-нибудь говорила?» «Нет, ничего не говорила». «Леночка, ну, может быть, друзья тебе что-то говорили?» «Нет, ничего не говорили». «Леночка, а парни у тебя были?» — Нет, ни разу не было. — А в книжках ты что-нибудь читала? — Нет, ничего не читала. — Вот беда-то! И я тоже все позабыл.